Всем привет! Вы на канале Soplay. Сегодня мы с вами опять идем ловить призраков. Призраков мы ловим с помощью... Ой, какой с помощью? Что я несу? В общем, нам нужно поймать всех призраков. Давайте пойдем на Виллоу -стрит. Это моя неудачная... Нет, ладно, это одна из моих удачных карт, но... Uh, сейчас мы все проверим. Датчик движения, правильный, укрыт, да, да, да, да, все есть. Uh, сложность профи, Виллу Стрит. Uh, мой челлендж поймать всех призраков. Пока что у меня в коллекции их немного. Ну, либо уже много, смотря когда вы смотрите это видео. Mm. Очень сильно хочется какого-нибудь интересного призрака. Uh, Итак, у нас... Марсия Рамирес, э, датчик движения, распятие и МП. Задания несложные. Эм... <соценно> Зачем это? А, задания несложные. А я, кстати, можно сразу ее сюда поставить. О, отлично. Задания несложные, задания выполнимые, поэтому поехали. Эм... Сейчас мы посмотрим, где у нас термо... Ой, термометр. Эм... Щиток, щиток в гараже. В мою коллекцию. Мне нужны карты Таро. Карты Таро. Как всегда нет. О, шкатулка. Шкатулка очень часто падает, кстати, мне. Где? Где, где, где, где, где, где? Ага. Запомнили, да? Что он здесь потрогал. Но ну, сначала включим свет. Ну, призрак такой. Активненький. Уже сразу потрогал. А то бывает, ходишь, бродишь, ничего найти не можешь. Так, у нас здесь есть нычка в, в подвале. А, дальше. Мы сейчас быстренько подвал обследуем на предмет наличия кости. Чтобы мы потом сразу могли сюда вернуться и ее а, забрать и сфотографировать. Скелет у меня из костей уже собран. Полностью все кости я собрал. А, осталось найти только карты Таро. Но в этой катке у нас карты Таро не будет. Так, ладно, на, ну, на этом этаже вроде нет у нас. А, карт. Карт. Кости. Стоп. Он свет вырубил. Это не Джин, получается, да? Да, свет вырубил, прикиньте. Ну... Да, он, ну, не, ну да, он свет вырубил, потому что не может вырубить щиток, это потому что я включил всего лишь два а, источника света, и когда пошел третий включать, он вырубил этот. Ты что? А, рубильник у нас кто дергает? Ну я только про Мару знаю. Это Мара? Мара, признайся, это ты? Что-то здесь или мне кажется? Мне кажется, кто-то конфеты есть сбоку. Но надеюсь, что это просто кажется. Теперь здесь. Короче, вот у меня прям звуки как будто кто-то шелестит. Вот здесь. Я не знаю почему. То есть как будто, знаете, как листья, что ли. Или это я хожу так? Ну, короче, очень странно. Он, похоже, у нас на кухне. Где она? А, блядь, не то включил. Сколько МП было? И откуда она пошла? Я не видел. О. Эту дверь потрогала или эту? Так, давайте мы все двери закроем, чтобы Не смущать Так, все-таки мне кажется, что Эта комната М -м, Вот эта, что это что ли что-то в туалете Ладно, похоже это кухня Но почему телеборникой здесь дверь Да, это кухня ЕМП у нас ничего не дало а, скидываем сюда фонарик. Ну да, ага, нормально положил. Чтобы не увидеть. А диснички есть, кстати? О, нычка есть одна. И вторая есть? Нет, второй нет. А, Идем, посмотрим, во-первых, сколько пора просадили. Был один госливен, трогать -э -э двери. А, не особо сильно просел, что в целом хорошо. Можно взять, пожалуйста. А, и он не может внести так. А, возьмем. Нет, стоп, подождите. Зачем я беру вот эту все? Вот это надо взять, раз на двери трогает. И камеру возьмем. Ой, так высоко, неудобно смотреть. Нельзя пониже, чтобы он смотрел. Ой. Простите. Я не думал, что ее нельзя в карман убрать. А, давайте посмотрим призрачный огонек. Он только что потрогал. Что-то потрогал. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Быстро, быстро, быстро, быстро Оп Да, с моей реакцией, конечно Ага А, он просто картину уронил Так, ладно, давайте покинем просто сюда эту штуку а, Будем разговаривать а, Смотреть призрачный огонек Может быть он что-нибудь нам прошепчет Он там потрогал дверь, в принципе а, Давайте ему вот так на камеру кинем пока что я очень сильно хочу забрать свой фонарик. А, очень сильно хочу посветить на двери. А, и МП-2 пока выдает. Взаимодействовать не хочет. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Уго я понял, спасибо, до свидания. А пошепчешь мне? Может и диаген. А у нас по факту одна улика только есть. Это радиоприемник. Больше пока мы. Вс, я понял, что я тебя выбесил. Извините. Больше не буду. Да можно взять, пожалуйста. Мне кажется, что все-таки. А это светильник. Что здесь, возможно, может быть.. Опять свет вырубил а -а -а. Так, я не посмотрел, какая у нас пачка С радиоприемником Но определенно этот призрак любит вырубать свет хм, Мне нравится Мне не нравится, что в подвале, блин, этот находится Рубильник Был бы в гараже, было бы вообще идеально Далеко бы не ходили бы Я чуть дверь не вынес. Ладно. Двери мы не ломаем. Так давайте здесь включим свет. Принесем еще. Ну ладно. Вот здесь можно выключить. Принесем еще всякие штучки. Ну, пока что у меня такое предположение. Врубает свет. Ну, либо мимик косящий под мару, но. У Мары какие там еще улики. У Мары еще огонек из записи. Но огонька пока я не вижу. Но это тоже такое. Ой, как, какая, какой классный кадр, конечно. Сейчас если огонек появляется, я прям сто процентов ставлю, что это Мары. Ладно, давайте все-таки поставим. Пока она в этой комнате сует. Так, что у нас по рассудку? Ой-ой-ой-ой. Давайте таблеточку выпьем не хотел бы я сейчас откинуться Без улик Ну а кто это еще может быть, кстати? Ну Мара Кто еще? Ну Не знаю, ну Миража мы проверим легко Дух он вроде как должен типа Все швырять же, да? Просто еще очень большой Разброс всего этого вот здесь поставим ее. Это я сделал. Очень большой разброс. Э, большая комната, точнее, небольшой большой разброс, большая комната. И не факт, что. Так, ну она еще здесь. Не факт, что она именно вот здесь пройдет мимо блокнота, да? Может быть, все-таки вот так как-нибудь его положить. Вот, дверь потрогала. МП2. Следов нету. Ну, это. Значит, мы следы вычеркиваем процентов, потому что, ну, как бы, да. Мы много раз уже пробовали. Но она раз здесь реагирует хорошо, может быть, сюда я кину ей. Блокнотик. Ну, Мара же, она не такая активная. Или, или такие неактивные. Так, что мы получаем? В итоге у нас пока что ничего нету. М -м -м -м. Ладно, давайте посмотрим. Я свет не вырубил, да? Плохо, что я свет, конечно, не вырубил. Ну нет. Не похоже, что. Не похоже, что это призрачный огонек, либо. Не, призрачный огонек мы не убираем. Датчик движения давайте поставим сразу. Фотик заберем. Может быть, получится двери пофоткать. Может быть, она себя покажет. Кто его знает. Мне нужно поставить вот так. Чтобы она его точно задела. Давай сюда попробуем. Вот здесь работает, а здесь... Здесь уже не работает. И здесь не работает. Блин, очень маленький радиус действия. Я думаю, что проще сюда, -сюда поставить. Блокнотик у нас что? Блокнотик сюда. Сейчас мы немножко так все переместим подальше отсюда. И пойдем, наверное, поищем кость Пусть пока развлекается Ходит там, бродит убает свет Блин, я шкатулку на входе Надо не забыть сфотографировать О, нифига себе Вот это, конечно Хорошее С, э, распишешься? Можно ваш автограф? Сфоткаем котика. Что нам делать? Как определить Мару? Мара активная в темноте, правильно? Э, что, выключим свет? Посмотрим, как она будет э, взаимодействовать? Ну вот, Мара, смотри, я выключил свет Я выключил свет Я стою здесь Я жду тебя Давай уже сделай Перемещение Нет, не так, давайте Сюда его лучше Оп, оп, работает Ну смотрите, я в темноте И ничего не происходит Посмотрим еще раз призрачный огонек Так, вот она прошла там Вот идет, идет, идет И сейчас такая на меня появляется Ва! Ну слушайте, я не вижу призрачного огонька вообще И что это Мара? Очень маловероятно Ну, это же эта комната Это же не может быть гараж Правильно? Это не может быть гараж Это не может быть здесь Ну, я так чисто сейчас прибегусь, конечно Это же не может быть туалет. Блин, мой холодильник так трещит рядом со мной. Я всегда пугаюсь. Еще-то фосмофобия, конечно. Ну, слушайте. Она там ходит прям. Ты расписалась мне? Да, распишись, раз ты здесь ходишь. Ну... А вот этот швырок... Был очень-очень сильным. Э. Где-где-где? Этот швырок уже был очень сильный. И сейчас у меня есть... Нет, надо выключить свет, чтобы посмотреть. Давайте, мы понаходились, в принципе, долго там. Не дух ли это? Есть проверка на духой, но я не помню, какая она. Типа, потом что-то обкурить его надо. Потом подождать полторы минуты. А, потом что-то там. еще сделать. Ну, слушайте, я вообще не вижу, если честно, огонька. Ну, вот вообще прям нет. Или был только что справа? Ага, прошла. Блокнот не трогает. Ну... Нету. Я думаю, нету. Это не Мара. Но у нас, по факту, что одна улика всего лишь? Блин, это, это очень сложно тогда будет сейчас. Одна улика. И все. А, ладно. М -м давайте. М -м вот она там носится. Давайте мы все-таки кинем туда два креста. У нас все-таки задание есть. А ну, то, что хорошо чайник швырнула конечно. Это прям. Я не знаю. Я бы сказал, конечно, что это полтергейст. Но полтергейста минусовая должна быть. Так. Кинем сюда крест. Блокнот молчит, можно камеру сниму. Сейчас был очень сильный швурок. Можно свет, пожалуйста, еще раз свет. Где ЕМП-шка? Ааа, ЕМП! Куда дел я? Где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где? Где? Какая бабулька страшная. Какая страшная бабулька. Где МП? Вот она где-то пищит. Так, ну смотрите. У меня просел рассудок, и она начала активничать. У меня просел рассудок, и она начала активничать. Это значит что? Это значит возможно? А, МП-5! мп 5 это у нас кто? Это легко проверить, сейчас мы все проверим. Вот прямо сейчас мы идем и проверяем. Просто вот идем. И проверяем. Все, мы сейчас проверим их. И духа, и миража. Близнецов мы сейчас посмотрим по графику. Если там есть преломляющие штуки, значит, это близнецы. Но я не успею уже. Нет, это не близнецы, видите, они все прямые. Если бы были бы близнецы, был бы типа такой график раз. Тик -тик. Ну не, так, не такой, не с полкой, а просто Типа такой, с отклонением вот так пошел Это были бы близнецы а, Значит близнецов мы можем вычеркивать У нас остается дух и мираж У меня есть предположение, что это дух Потому что он очень сильно швырнул А дух он очень сильно швыряет Так у меня же две соли Сейчас мы просто берем, просаливаем всю комнату Даем ему соли Если он кайфует И наступает Значит это дух точнее, не Мираж. Мираж у нас такой спортсмен, не любит соль. А, у нас она здесь, а, ходит там, на тебе. Раз, два, три. Ещё надо соли. Четыре. Все, мы его обсолили. Это не Мираж. А, фотик можно, пожалуйста? Ух, как много наследил-то. О, сейчас, блин, я зря все, выкинул, потому что. Так, мы сфоткали кость, мы сфоткали шкатулку, мы сейчас нафоткаем следы. И, в принципе, будем ждать охоту. А, давайте возьмем долговошку сразу, так, чтобы тоже с пустыми руками не ходить, правильно? Бежим со всей силы. Ты не можешь добежать быстрее? Ну, пожалуйста. Молю тебя. Где ты еще наступила? Это я сфоткал, это я не сфоткал. А, кинем сюда пока что эту штуку. Так, это, ми это не мираж, мы его вычеркиваем. А, возможно, это дух. Но у духа какая еще улика? Записи в блокноте. Ну, это Дух. А, это дух. Блин, нифига себе. Вот это, конечно, опыт. Опыт, да. Все, наступай. Тебя же фоткать не надо. При помощи распятия. Э, ну, сейчас мы распятие принесем еще. Но ну, мы сейчас просто пофоткаем все. И дальше уже будем смотреть. Э, как он. Ну, вот этот кидок чайника мне сразу стал ясен, что это не Мара. Просто, вот сразу. Я потому что либо полтер, либо дух. Но полтер он бы. У него же минусовая полтер вроде. Если бы это был полтер гейс, у него была бы минусовая. А, у него отпечатки рук. Ну, ну все равно, блин, он столько двери теребил. И ни одной улики отпечаток не дал. И мне стало странно, что в темноте, когда. Так, это вот это, да? Где? Я не вижу следы. Ты куда пошел? Бро, ты куда пошел? Все, и последняя фоточка. Мы даже близнецы.. Мы... Ой, говорю, мы даже близнеца. Мы даже призрака сфотографировали. Вот он, представляете? В си... смысле на 2 балла? Блин, я думал, что сейчас все фотки будут на 3 балла. Ладно, ждем еще кучки. А если я сфоткаю, как он проходит мимо датчика движения? Мы в него заходим, чтобы проследить рассудок немножко. Ох, блядь. Я сейчас немножко такой в панике был, потому что я такой вроде смотрю, дверь-то не закрыта. Но он воет как на охоту. Может быть там охота выполнилась? В смысле нет, не дали фотку, серьезно? Ладно, я понял. Игра нас не любит. Давайте мы кинем еще один крест и возьмем зажигалочку все-таки уже. Возьмем еще один крест, но можно попробовать в целом э, его заблаговонить с помощью шкатулочки. Поиграем на шкатулочке, в нычку в эту спрячемся. Один крест есть, второй. Так, э, вроде все задевать, да? Давайте, да, наверное, сейчас э, схожу за благовонием сюда. Заведем шкатулку прямо здесь и спрячемся просто там в углу. Я хочу просто послушать, но это быстрее рассудок просадит. Он быстрее охоту начнет. И в целом... В целом мы все отфоткали, нам осталось только распятие выполнить. Поэтому сейчас мы просто идем... Заводим шкатулочку, ставим ее около телевизора и слушаем, как прекрасно поет призрак. У нас тем более женщина. Женщина красиво поет. Наверное, да? Ой, главное это нигде не затупить. Не перепутать кнопки, не сжечь благовония раньше, да? Все поют. Так, ну, у нас охота, наверное, не сработала, да? Блин, надо распятие ждать Я сейчас сразу еще нычки проверю Слушай... комнату поменяла. Она поменяла комнату Блин, это очень плохо Некто сейчас думал, что я могу не убежать Потому что очень далеко было бежать Она поменяла комнату М -м -м -м -м -м -м -м. Она Откуда она вышла? А, мне сейчас нужно включить везде свет Она как будто отсюда вышла Тань. Я так волнуюсь, это просто капец Нет, она здесь Значит, крест не дотянулся А где второй крест? А вот. Ну слушайте, ну я хз. А как тебя заставить сожрать креста? Это пофигу. Мне вообще показалось, что он отсюда вышел. Нет, ну он здесь. Как, у нас есть благоводня? Ну, пожалуйста. Хоть один съешь. Да блин, хватит. Съешь просто крест. Ни о чем не прошу, просто съешь. дверь трогаешь. Не хочешь съедать крест? Ну, что я могу сказать, дорогие мои... Ребятушки, я очень далеко пошел. Это очень плохо. Мне сюда нельзя уходить. А, возможно. Я просто подумал, что возможно. О, крис. Все, все, я ухожу. Все, все, все, все, все. Фу. Это был очень для меня сложный призрак сейчас. А, мы перебрали очень многие варианты. Но в целом было интересно. Рассудка Рассудка ноль. Пережили две охоты. В целом, пофотографировали неплохо. Это у нас дух. Собственной персоной. Который очень... Меня спас, когда он швырнул. Отличная каточка получилась. Плюс один призрак в мою коллекцию. Сколько у нас катка шла, кстати? Ну, 242. 28 минут. Долговато. Ладно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Буду очень рад. Благодарен. И... Всем пока.